Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший сэндвич на завтрак. На готовку нам понадобится всего 10 минут. Для этого яйца взбиваем со специями и выливаем на хорошо разогретую сковороду. Сверху выкладываем два кусочка хлеба. Накрываем крышкой и ждем, пока яйца схватятся. Затем переворачиваем и подгибаем края, как на видео. Теперь на одну сторону выкладываем начинку. У меня ветчина, помидор и сыр. Складываем сэндвич пополам и готовим еще пару минут под крышкой. Украшаем зеленью и наслаждаемся. Всем приятного аппетита!